Меня зовут Илья, мне 13 лет, мне очень нравятся занятия. Я познакомился со многими друзьями. В дальнейшем я уверен, что все это мне поможет. Перехожу я в 8 класс, так что мне очень надо быстро читать. И мне все очень понравилось. Вот по своим внутренним ощущениям ты можешь вот заметить, что действительно у тебя ну, изменения за этот месяц произошли? Да, как мне показалось, очень большие. Мне станет легче в дальнейшем. Угу. Причем ты занимался в июле, и у нас еще целый месяц до школы. Как ты думаешь, до школы ты растеряешься навык или нет? Я буду продолжать дальше заниматься с помощью диска. И думаю, у меня результаты поднимутся еще чуть-чуть. И Знаешь, еще какой вопрос интересный? Вот Когда к нам дети первый раз приходят, вот, например, мама тебе сказала, ты там пойдешь на курсы. Что ты подумал, что будет на наших курсах? И что реально оказалось? Вот в чем разница? Ну, я рассчитывал на то, что нас будут заставлять читать тексты и также их пересказывать. Но я не рассчитывал на развлекательные иглы, игры и на, на всякие другие... Ну, то есть по форме оказалось а, намного более. Мы в первый день и сразу я вошел в темп. Угу. На следующих занятиях мы все должны заниматься. Причем так получилось, что ты сейчас в группе старше, то есть тебе 13 лет, 13. да, ну э, Артем, тебе сколько? 11. 11 И все остальные младше же, да? Вот как ты в этой группе себя чувствовал? Нормально, я не обращал внимания на. Возраст, и как бы считал себя на равных. Угу. И, и их считал себя на равных, да. те, кто младше тебя. Угу, понятно. Спасибо большое.